Привет, это седьмой выпуск новостей Warface, и с вами я, Лера. Конечно же, я расскажу вам все самое свежее о нашей любимой игре. Смотрите прямо сейчас. Служба по контракту. Пока в правительстве думают, в Warface уже сделали. Каждый день игроку доступно три контракта. Простой, сложный и средний. Очаровательная девушка желает познакомиться. Традиционная рубрика «Знакомство с командой». Всем привет, меня зовут Анастасия, я комьюнити-менеджер проекта Warface. Что, где, когда? Долгожданные ответы на ваши вопросы. Хочется поговорить про проблему читерства в игре. В сегодняшнем выпуске я хотела поведать вам о том, как в Warface приходит весна. Девушки снимают с себя зимние доспехи, а парни готовят им новые, провокационные. Но редакторы сейчас так на меня смотрят, поэтому я расскажу вам о новой контрактной системе. Много игроков в нашей игре жалуются на то, что им не хватает денег в игре, им не хватает средств, чтобы приобрести новое оружие, починить старые там, предметы. Так вот, контракты — это задание, которое игрок сможет взять и выполнить, в результате которых он получит деньги или там другие блага какие-то. Каждый день игроку доступно три контракта. В зависимости от уровня контракта, сложности контракта, меняется стоимость контрактов и, соответственно, награда. Купив дешевый контракт, выполнив дешевый контракт, получим мало денег. Выполнил дорогой контракт, получил много денег. Контракты даются сроком на один день. То есть после покупки контракта у игрока есть 24 часа, чтобы выполнить его условия. И он должен делать ну что угодно, но только выполнить его. Если он успевает, он получает свою награду за него. Если он не успевает, деньги потраченные на этот контракт сгорает, и на следующий день он может купить уже новый. Ежедневно контракт для каждого игрока генерируется в индивидуальном порядке. Это поможет избежать перекосов различных в игре в режимах или еще в чем-то. Допустим, выпало какое-то задание – убить 20 человек в подкате в режиме уничтожения. Если бы мы всем давали одинаковый контракт, то это был бы сплошной режим уничтожения и полный подкат. Все будет достаточно сбалансировано, и со стороны вы даже не заметите, что игрок выполняет какое-то задание по контракту. Филок нейтрализован! Допустим, простой контракт может быть следующим. Пойди на простую миссию, убей 10 человек в голову, или просто убей 10 человек, получи приз. А контракт уровня профи, конечно, будет уже посложнее. Допустим, убей 10 человек в режиме командный бой в подкате снайперской винтовки. Тоже вполне реально, но чуть помучиться придется. В будущем система будет значительно расширена, и контракты будут как недельные, так и месячные, но сейчас будет только однодневные. Друзья, как вы думаете, чего не хватает в нашей любимой игре? Кто сказал холмов? Сразу видно нуб и не видел женских скинов. А вот продвинутым игрокам не хватает новых карт, званий и айтемов. Именно об этом наш следующий сюжет. В этом обновлении в игре появилась переработанная версия карты площадь. Теперь она доступна для игры в режиме мясорубка, то есть там чуть-чуть поменялись точки появления игроков и можно на ней веселиться. Помимо этого, для клановых боев теперь доступны все карты в режиме уничтожения. Надеемся, что это поможет поднять его популярность. В магазине Заварбаксе теперь доступен легендарный итальянский пистолет Берета М9, который на данный момент является. Основным пистолетом на вооружении американской армии. На этот пистолет можно прикрутить всего один тип модулей на ствол то есть это глушитель, пламегаситель, либо штык-нож. Помимо этого, в приоритетные ветки поставщиков появились перчатки для снайпера, это опять же аналог кевларовых перчаток, уже подобные предметы появились ранее для медика и инженера, скоро появятся для штурмовика. Безусловно, они являются незаменимым предметом для любого класса, потому что позволяют быстрее перезаряжать оружие и в случае необходимости быстрее его менять. Нельзя не отметить, что в игре появится 10 новых рангов, а это значит что даже для игроков, достигших максимального уровня, получивших звание Warface, открываются новые горизонты, новые перспективы. Мы обязательно наградим человека, который первым получит льва, который первым получит 70-е звание. Помимо этого, появление новых рангов позволит нам запустить ежемесячные индивидуальные гонки игроков, которые будут очень похожи на уже запущенные гонки кланов. То есть в индивидуальном зачёте вы будете бороться за максимальное место в течение месяца, и игроки, достигшие наибольших успехов, получат ценные призы. И раз речь зашла о прекрасной половине, Анастасии Белякова в нашей постоянной рубрике «Знакомство с командой». Я работаю в компании уже более двух лет, скоро будет три года. До этого я занималась разными проектами, как европейскими, так и корейскими. С «Фарфейсом» я с самого начала, можно сказать, еще до времен ЗБТ, когда проект только поступил в нашу компанию, Иначе мы начали с ним работать. Да, я играю в «Фарфейс», у меня уже 39 уровень, скоро 40 а Мой любимый класс в данный момент инженер, но я еще играю снайпером и медиком. На форуме меня знают под ником «Троникс». Тот самый «Троникс»? Тот самый «Троникс». На проекте я в основном занимаюсь новостями, также я, конечно, общаюсь с пользователями на форуме и отвечаю на личные сообщения. Я, в общем-то, считаю, что личные сообщения – это одна из самых забавных вещей, которыми приходится заниматься на работе, потому что люди в личных сообщениях часто пишут то, что они боятся, например, написать на форуме, и часто это бывает очень смешно. Например, недавно один пользователь спросил, что ему делать, если у него постоянные обрывы интернета На что ему, естественно, было дано пояснение, что нужно обратиться к своему провайдеру И разобраться с этой проблемой, скорее всего, ему помогут Пользователь ответил очень забавно Он сказал, что он боится позвонить провайдеру, попросил меня это сделать Комьюнити-менеджер — это не работа, это стиль жизни И комьюнити-менеджер работает 24 часа в сутки в любой момент, когда это понадобится. У него нет начала и конца рабочего дня. Он может работать в 3 часа ночи, в 12 ночи субботы и в любой момент, когда нужно будет сказать что-то важное или интересное. Пожалуй, хотелось бы сказать нашим игрокам и фармчанам одну вещь. Ребята, будьте добрее, будьте добрее на форуме, будьте добрее в игре. Давайте жить дружно и не ругаться нигде. Если мы все будем добрее, не будем оскорблять друг друга, то и играть нам всем будет, конечно, лучше. Между прочим, Настя была в составе женской сборной Warface на Игромире. Именно тогда девушки победили мужскую команду. Так-то? А у нас на очереди традиционная рубрика «Вопросы и ответы». Сегодня в рубрике «Ответы на вопросы» хочется поговорить про проблему читерства в игре, потому что игроки часто говорят, что мы замалчиваем. На самом деле это не так, потому что мы давали большое количество комментариев как в новостях, так и на форуме, но почему-то часто их пропускают мимо ушей или не замечают, или специально не хотят замечать. В первую очередь хочу отметить, что честная игра – это одна из приоритетных задач для администрации проекта, и мы активно работаем над тем, чтобы она была именно такой. Ежедневно в баны улетают тысячи аккаунтов за использование различного вредоносного программного обеспечения, которое дает игрокам преимущество. Причем дает им преимущество на совсем ограниченное количество времени, и практически сразу они теряют свой аккаунт. Для нас не имеет никакого значения, вкладывал этот человек деньги в игру или нет, высокий у него уровень или он совсем новичок. Закон один для всех, и мы ему следуем. Если вы используете читы, ваш аккаунт блокируется без права разбана без права апелляции. Второй момент, на котором хочется остановиться, это явная преувеличенность проблемы. Игроки часто думают, что человек, который просто играет лучше, чем они, он уже читер. Допустим, человек бегает в коронных ботинках, естественно, это лучшие ботинки в игре, естественно, он бегает быстрее всех. Почему-то сразу люди начинают думать, что он использует спидхак. Часто это не так. Приведу другой пример. Вы попали из болтовки в человека, уверены, что попали, он жив, никакого сл следа от попадания нет. Все просто, на нем надет жилет Титан 2, который поглощает полностью урон от первого выстрела. Я могу сказать по своему опыту, на меня примерно 100 жалоб в саппорт о том, что я использую читы. Я не использую читы, честно. Тут я хочу напомнить вам о важности использования системы содействия игроков. Сейчас на экране вы видите, как можно... Просто быстро всего в несколько кликов подать жалобу на игроков, которых вы подозреваете в нечестной игре. Помимо этого, хочу в очередной раз напомнить, что ссылки на различные читы, на различные программы, которые якобы должны дать вам преимущество в игре, чаще всего... Это обычные вирусы, какие-то троянские программы, целью которых является не только украсть ваш аккаунт в игре Warface, но и, может быть, и завладеть другими паролями, которые есть на вашем компьютере. Недавно на сайте мы выложили подробную статью о том, как обезопасить свой аккаунт. И я призываю всех внимательно ее прочитать и следовать тем простым правилам, которые мне описаны. Это действительно поможет сохранить ваш аккаунт. Некоторые игроки думают, что попасть в человека, на которого надет скин, сложнее. На самом деле это не так. Сейчас вы увидите так называемые хитбоксы, это модели, в которые регистрируется попадание для расчета урона, который получил игрок. Как вы видите, они совершенно одинаковые, я думаю, вопросы должны исчезнуть. И напоследок я хочу похвалить всех, кто разгадал скрытые коды в прошлых выпусках. Вы молодцы! И на этом все. Наш выпуск подошел к концу. Получайте новые звания, ждите новых тусовок, ищите скрытые коды, задавайте нам вопросы и не забывайте заходить на сайт. Кстати, 1 апреля зайдите в игру. Вас ждет сюрприз. Пока! Кстати. Все кланы режима и. Пожалуй, хотелось бы скачать, сказать добрый. А я не хотела халмы показывать. Там кто-то предлагал в игре рецидированные и что ты нормально все. Ты смотри на меня. Ну чем мы там становились? А что, я же подняла чуть-чуть. Не, я все наговорился, короче.